Всем привет! В этом видео я покажу как исправить подобную ошибку файловой системы. Эта ошибка часто встречается при попытке открыть фото или видео а также может возникнуть и при открытии приложений. И если вы вдруг столкнулись с подобной проблемой и задаетесь вопросом, как это можно исправить, в этом видео я расскажу о нескольких способах, которые помогут вам с этим справиться. Особенностью этой проблемы является то, что для разных пользователей могут подойти разные способы ее решения.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 Первый из способов, который поможет решить данную проблему, это получить доступ к папке Windows Apps для текущего пользователя. Другими словами, нужно получить право владельца этой папки. Этот способ также подойдет при выводе системного сообщения вам отказано в доступе к этой папке Windows 10. Детальнее о том, как стать владельцем файла или папки, смотрите в отдельном видео нашего канала. Ссылка на него будет в описании. Сперва перейдите по пути C Program Files и здесь найдите папку «Windows Apps». Если у вас ее здесь нет, возможно на этом компьютере отключено отображение скрытых папок. Чтобы проверить это, нажмите «Вид» и посмотрите установлена ли отметка напротив «Скрытые элементы». Если нет, то нужно будет ее установить, после чего эта папка должна появиться. Нажмите по этой папке правой кнопкой мыши и здесь выберите пункт «Свойства». В открывшемся окне откройте вкладку «Безопасность», а затем «Дополнительно», после чего откроется окно «Дополнительных параметров безопасности». Здесь в строке «Владелец» нажмите «Изменить». Затем в этом окне нужно будет ввести имя вашей учетной записи и нажать «Проверить имена», а затем «ОК». После применения изменений нужно будет перезагрузить компьютер. В большинстве случаев с подобной ошибкой этого способа решения данной проблемы будет вполне достаточно. А если это вам не помогло, воспользуйтесь следующим способом. Второй способ заключается в том, что нужно сбросить все ваши приложения. Для этого запустите Windows PowerShell от имени администратора. Найти его можно нажав правой кнопкой мыши по меню «Пуск», а затем введите и выполните по порядку такие команды Все команды будут в описании под видео. Выполнение некоторых из них может занять продолжительное время. Поэтому придется подождать завершения всех операций. После выполнения данных команд нужно будет перезагрузить компьютер. А еще, возможно, придется заново установить приложение «Фотографии» из Microsoft Store. Найти его можно в меню «Пуск» в этом списке. А затем просто вписав поисковую строку «Фотографии» и после просто установить его заново. А если у вас эта ошибка возникла во время открытия фотографий и сброс приложений не помог, можно попробовать вернуть классическое средство просмотра фотографий Windows вместо нового фотографии. Для этого нужно ввести набор команд или запустить готовый рек файл, ссылка на этот файл будет в описании. После внесения изменений достаточно будет нажать правой кнопкой «По фото» и выбрать «Открыть с помощью», выбрать другое приложение и выбрать нужное из списка. Для отмены внесенных изменений в этом архиве также будет отдельный рекфайл. Еще одной из причин возникновения данной ошибки может быть повреждение целостности файлов системы или заражение вредоносными программами и вирусами. Как проверить целостность файловой системы, а также как обнаружить и удалить вирусы смотрите в других наших видео, ссылки в описании. В том случае, если все эти способы не дали результатов, остается вернуть компьютер в исходное состояние. Но прежде стоит проверить систему на обновление и обновиться до последней версии. Это тоже может помочь в решении данной проблемы. Самый надежный способ решить ошибку файловой системы это возврат компьютера в исходное состояние. Более подробно как это сделать вы сможете посмотреть в одном из наших видео. Ссылка как всегда в описании. Для этого откройте параметры, обновление, безопасность, восстановление, а затем нажмите кнопку начать. Этот вариант подойдет и для других проблем, связанных с работой операционной системы вашего компьютера. Таким образом вы сможете сохранить свои файлы, а затем просто переустановить Windows. И по завершению процесса вы получите чистую операционную систему. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.